Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том, что можно предпринять для быстрого продвижения и развития нашего бизнеса все мы знаем что видеоматериалы в несколько раз превышают свое воздействие на аудиторию по сравнению с печатным текстом у основной массы людей наиболее остро развито наглядно образное мышление основываясь именно этим фактором используем видео для оказания наиболее эффективного воздействия на подсознание человека внедряя данный метод Необходимо учитывать и то, на кого ориентирован материал, какова основная цель видео. Продвигая свой проект с помощью видео, необходимо учитывать и тот факт, что и сам ролик нуждается в раскрутке. Загрузив свое видео на YouTube, не надейтесь на эффективность Отправив его в свободное плавание для широкого просмотра, ему необходимо вырваться в топ. А это зависит непосредственно от качества самого видео, правильно выбранных ключевых слов, и, конечно же, вашего участия в продвижении вашего видео. И в этом случае прибегаем прежде всего к кросспостингу. Учитывая тот факт, что для продвижения видео необходим другой подход, просто выкладывая ролик в соцсеть, не даст желаемых результатов. Поясню. Поисковая система YouTube фиксирует прежде всего просмотры по запросу ключевых слов. Для того, чтобы достичь желаемой цели, необходимо выкладывать в сеть не столько само видео, сколько ключевые слова, по которым можно найти его в системе. Поэтому, используя социальную сеть как платформу продвижения, так необходимо взаимодействие всех членов групп или сообществ. Лишь установив доверительные отношения, активно участвуя в жизни проектов членов сообществ, можно надеяться на поддержку с их стороны. Большинство людей боятся использовать YouTube для продвижения своего бизнеса. Но не стоит. И вот почему. Самые популярные видео не являются профессиональными. Это просто девушка или парень, который говорит на камеру или за кадром, рассказывая о том, что он знает лучше всего. Кроме того, нет необходимости в приобретении дорогостоящего оборудования. Не стоит изобретать колесо. Проанализируйте, что лучше срабатывает. Как правило, видео, которые преуспевают, это смешные, странные или полезные. Уделите один день наблюдая за видео других и узнайте что лучше работает. Выясните какие видео в вашей нише имеют наибольшее количество просмотров, высокие оценки, большинство комментариев. Лучший способ помочь людям найти ваше видео это правильный подбор названия, описания и тегов. Перед загрузкой видео настройте свой канал, профиль, и сделайте так, чтобы его было приятно смотреть. Включите некоторую информацию о вас и ссылку на ваш сайт. Добавьте URL в начале вашего описания видео, чтобы люди могли нажать на вашу ссылку и посетить ваш сайт. Используйте призывы к действию. Например, оцените это видео, следуйте за мной на Твиттер, найдите меня на Фейсбук, оставьте свои комментарии. YouTube позволяет добавлять наложение текста в видео. Используйте их для ваших призывов к действию. YouTube не только сайт обмена видео, это социальная сеть. Можно добавлять друзей, сообщения, присоединяться к группам, создавать свои группы и использовать доску объявлений для взаимодействия с сообществом YouTube. Дорогие друзья, надеюсь это видео и мои советы были вам полезны. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии и увидимся в следующих видео. До свидания.